Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня мы начинаем делать видеообзор различных стратегий, индикаторов и прочих полезных материалов для трейдинга, которые вы можете найти на нашем сайте investmentforex.ru Инвестирование в Forex И сегодня в нашем обзоре мы разберем достаточно простую торговую систему для скальпинга, которая называется SuperSculper. А, несмотря на то, что система достаточно простая, а, она может а, приносить вам достаточный доход в течение дня. А, и, собственно, подойдет как для начинающих, так и уже для а, имеющих опыт в трейдинге, трейдеров. Единственное, конечно, надо учитывать, что это система скальпирующая, что несет в себе такие моменты, как повышенное психическое, эмоциональное напряжение для трейдера и в связи с этим утомляемость. Давайте для начала разберем, что такое скальпинг. Итак, э, скальпинг, э, прежде всего, э, это техника торговли, при которой трейдер совершает э, большое количество краткосрочных сделок в течение дня с целью получения прибыли на одном монотонном участке рынка. То есть, э, в отличие от внутридневной э, системы торговой, в который трейдер обычно просто торгует внутри три дня и совершает краткосрочные сделки в течение одной сессии или просто в течение дня как правило в одном направлении скальпинг а, подразумевает взятие каких-то однонаправленных, то есть монотонных движений на рынке а, в течение то есть а, по направлению тренда ну вот давайте рассмотрим этот вот этот рисунок который вы видите на экране. Здесь а, представлен образец а, пар евро-доллар на минутках а, за 13 декабря. Ну, один из участков. То есть вот как мы видим вот снизу вот отсюда а, начался тренд вверх. Вот он обозначен желтой линией. А, это движение в общем-то составляет 38 пунктов. Так ну конечно оно состоит из нескольких движений по тренду это зеленые линии, вот они представлены, и коррекционных движений, возврат как бы к этой желтой трендовой линии так вот вот этот вот участок отмеченный зеленой стрелочкой вот до сюда является монотонным участком пока собственно котировки евро росли а, так вот, скальпинг подразумевает взятие именно вот такого движения, монотонного движения евро. После чего, когда движение заканчивается, скальпер обычно закрывает сделку, ожидает окончания коррекции. После чего, когда движение возобновляется, он снова открывает сделку и опять входит в покупки. Так продолжается до тех пор пока тренд не будет закончен, ну или пока не подойдет, в общем время окончания сессии, когда объемы торгов на Форекс начнут снижаться, и торговать, в общем-то, станет уже бессмысленно. А, что здесь еще хочется отметить, что скальпинг, это прежде всего он эффективен для Форекс, потому что рынок Форекс у нас самый ликвидный, самый динамичный. Быстро меняющийся. Mm -hmm. а, монотонные участки такие встречаются на каждом движении. Скальпер отрабатывает их все, но только по тренду. Только по тренду. Естественно, а, хочу отметить, что а, скальпер а, сам определяет для себя этот монотонный участок, то есть для кого-то и вот это вот один участок будет считаться монотонным, а вот это вот просто небольшая коррекция, но в общем-то он ее не выделит и будет держать ее вот так, а кто-то и отрабатывает именно каждое движение. Здесь уже все зависит от стратегии, которую использует трейдер и от его, так сказать, анализа, который вот он здесь проявляется. То есть еще раз, значит, отметим, что скальпинг Отличается от внутридневной стратегии тем, что мы берем каждое движение. Благодаря этому, кстати говоря, скальпирующие стратегии являются самыми доходными, самыми рентабельными, то есть они позволяют поднимать большее количество прибыли за единицу времени. Вот опять-таки пример на этом графике вы видите, что э, используя скальпирующие стратегии можно было заработать 84 пункта. Ну, приблизительно, конечно за 4 сделки в течение, в течение получается где-то 3 часов, хотя общее движение, если кто-то встал только в начало и вышел в конец, было 38 пунктов, как видите, результат половина, 50% выше прибыль. Ну что же, таким образом мы с вами рассмотрели что такое скальпинг и теперь давайте поближе познакомимся с нашей стратегией первой в обзоре, которую мы рассматриваем. Так. Характеристика торговой системы Суперскайпер. Конечно само собой разумеется, что стратегии все, которые мы рассматриваем исключительно для платформы метатрейдера 4. Вот. Пятое, в настоящее время не так широко используется, большое количество трейдеров, пока что на методрейдеры 4, именно это мы разбираем. Так, э, валютные пары, подойдут, которые подойдут для скальпинга по этой стратегии, это основные евро и фунт, евро-доллар и фунт-доллар. Э, Таймфреймы, само собой разумеется мелкие, э, минутки М1 и 5-минутки М5, хотя я все же больше рекомендую использовать таймфрейм пятиминутный. А, почему? Потому что, во-первых, а, как я уже говорил, а, несмотря на все плюсы скальпинга, а, у этой тактики торговли есть и свои минусы. И прежде всего это повышенная нагрузка эмоциональная, психическая на трейдера, поскольку он должен непосредственно смотреть в монитор в течение там, торговой сессии, когда он торгует, что уже достаточно напряженно. Движение протекает достаточно быстро, реагировать нужно резко, ну, моментально, но и э, если вдруг цена идет не туда, то нужно быстро принимать меры, то есть э, закрывать позицию и так далее. Это конечно же все сказывается на утомляемости трейдера, скальпера. Э, вот Таким вот образом Именно поэтому я все-таки рекомендую использовать м 5 как там движения не такие динамичные, не так быстро все это происходит, есть время, а, в общем-то, принять решение, что делать, хотя, естественно, скальперы используются всегда механистическими торговыми системами, то есть, в общем-то, временно раздыме у них минимально, выполняются условия, входим, не выполняется, не входим, а, выполняются условия на закрытие, закрываем и так далее. Но м 5 еще лучше, чем м 1 тем, что движения по тренду, то есть монотонные участки, они достаточно дольше как бы, длятся, да, там, прибыль, которую мы можем взять, она, как бы, повыше. Спред все-таки надо учитывать, так как у многих брокеров твой пари, например, низкий, как бы, по основным э, парам, ну, на многих, в общем-то, по основным парам по три пункта идет, старых пунктов я имею в виду. Поэтому, то есть на М1, если движение будет в районе только монотонного рынка, на монотонном участке, только где-то 7-8 пунктов, то за минусом спреда, в общем-то, мало что остается. Эффективность снижается. Поэтому М5 и низкие спреды очень важно. Именно поэтому, кстати, тут про брокеров-то я не написал, но нужно использовать, конечно же, брокеры с высокой откликами, да, с высоким скоростью исполнения ордеров и с, по возможности низкими спредами. Так, Индикаторы, какие мы используем в этой торговой системе. Это, собственно, самый индикатор SuperScalper, который является как бы сердцем, можно так сказать, этой торговой системы. Также здесь есть дополнительный индикатор Fisher, который мы рассмотрим и скользящие средние, причем простые, с периодами 50 и 100. Так, следующее, что мы с вами сейчас разберем, а, это установку а, торговой системы. Ну, прежде всего давайте посмотрим, а, перейдем на сайт инвестирования инвестированиеforex.ru, -in -in вот. На странице с этой торговой системой можно найти значит, ссылку для скачивания файлов этой стратегии. Скачать торговую систему Сиберскальпер внизу в самом это написано. Далее, значит, после того, как вы все это скачаете, у вас появится вкладка файлы в архиве, вы их разархивируете вот этот архив Суперскальпер внутри содержит индикаторы с расширением MQ4. Два файла, один с расширением X4 и один шаблон для торговой системы. Вы, значит, должны скопировать индикаторы в папку Program Files, папка вашего MetaTrader, и там папка Experts, внутри нее индикаторс куда значит их положить. А шаблон необходимо положить э, в папку с метатрейдером Templates. Итак, после того, как вы все это сделали, значит, перезагрузите э, ваш метатрейдер терминал, если он у вас э, был запущен, а, либо запустите его заново. А, далее вы просто значит, открываете нужный вам график какой вам нужен, вот допустим евро-доллар на 5 минутки и применяете шаблон, который вы установили, называется суперскальпер. Вот пожалуйста, вот он применен, дальше можете отредактировать масштаб, если это необходимо, Но вот я обычно люблю вот так вот. И, значит, система у нас установлена, давайте ее немножечко рассмотрим, что мы здесь видим. Какие индикаторы и что они нам показывают. Ну. Так. так, как я говорил, у нас есть скользящие средние. Вот она, простая скользящая средняя с периодом 50. Голубой пунктирной линией обозначена. А, красная а, пунктирная линия это скользящая средняя с периодом 100. Вот. они нам необходимы для идентификации тренда. Также есть здесь вот этот дополнительный индикатор Fisher, такая гистограмма зелененькая с красненьким. В общем-то, ей можно пользоваться, можно нет. Она как бы так, для дополнительного отсевания сигналов, В что вы можете и сами какие-то добавить к этой системе фильтры, если посчитаете это необходимым. Ну и самое главное... Это индикатор суперскальпер. Это вот такая скользящая средняя, меняющая цвет. Получающая по графику. Вот то синяя, то желтая, как вы видите. Вот. Ну, теперь, собственно, давайте рассмотрим э, правила входа по этой системе. Итак, прежде всего, рассмотрим э, покупки. Для покупок мы должны дождаться пересечения скользящей средней с периодом 50 с скользящей средней с периодом 100. Причем они должны не просто пересечься, а 50-периодная, то есть голубая линия, должна оказаться выше красной. Это нам идентифицирует восходящий тренд. Вот. Дополнительно вы можете руководствоваться сигналами индикатора Fisher, который должен... Перекраситься в зеленом, неважно он должен расти там или убывать, это несущественно, главное он должен быть выше нуля, то есть зеленым, что тоже будет указывать на восходящий тренд. А, собственно самим сигналом входа в покупку будет являться изменение цвета индикатора Суперскальпер с желтого на синий. Вот как только он меняется на синий, мы можем входить начиная со следующей свечи. Хотя, может быть, даже ей не дожидаться. Но лучше все-таки дождаться для подтверждения сигнала. Все, входим с рынка. Э -э, ситуация для продаж абсолютно идентичная, противоположная. Дтверждаемся э -э, пересечения скользящих средних, чтобы синяя голубая да, оказалась ниже красной. То есть показали нам нисходящий тренд. Дополнительный индикатор, соответственно, фишер тоже у нас красный ниже нуля, под, как бы, что как бы подтверждает нисходящий тренд. А сам индикатор скальпер основной наш, меняет цвет с синего на желтый, что означает, нам надо входить в продажу. Так, прежде чем мы еще рассмотрим, собственно, на реальных примерах этого графика, давайте остановимся на том, что авторы предлагают установки, какие Take Profit и Stop Loss. Значит, Take Profit 10 пунктов можно ставить, а можно и не ставить. Опять-таки все зависит от ваших личных предпочтений. Можно попробовать. И такой вариант, и такой вариант. В общем-то оба результата дают достаточно хороший результат, показатель результата. Дают. Ну, Stop Loss здесь 15 пунктов. Срабатывают они, в общем-то, очень редко. Чаще всего вы можете закрыть сделку с убытком сами, если суперскальпер меняет цвет с синего на желтый при покупке и наоборот. То есть, если мы покупаем, вот, он сменил желтого на синий, мы как бы вошли, а потом take profit у нас не достиг, например, и цвет индикатора сменился на противоположный, то есть как бы началось нисходящее движение. Вот то мы здесь закрываем ее с рынка. Соответственно, при продажах наоборот. А, и еще очень важный момент. Если вдруг цена находится между как раз таки нашими пунктирными, скользящими средними, то это означает, что сейчас тренда на рынке нет, флэт, и торговать опасно. Поэтому в данном случае все сигналы, которые нам подает суперскальпер, мы игнорируем. Ну что ж. Давайте мы теперь с вами рассмотрим эти правила на реальных примерах, поскольку а, лучше всего их понять, разбирав конкретные примеры. Вот, смотрите. Вот здесь вот у нас, как вы видите, флэт, скользящий средний, а, пересекается постоянно, что и между ними, в основном, цена всегда находится, что означает флэт, и здесь мы не торгуем. То есть все вот эти вот сигналы, которые нам подается суперскайпер, мы просто не берем. Это, собственно, и ночь. Здесь и объемы, если посмотреть, будут очень низкие. И сам индикатор, фишер, э, который тоже можно использовать в качестве дополнительных сигналов, в общем-то невелик. невелик. Ну, давайте посмотрим еще немножечко на истории, где какие-то вот тут вот, вот я, когда готовил, разобрал как раз вот этот вот участок, который был позавчера буквально. А, вчера я готовил, он был вчера. Вот, 11 декабря. Так, как раз сессия, время Это у нас какое. Начинать с европейской по американской сессии, как раз самое время, когда лучше всего торговать. Вот, в общем-то, давайте этот день прямо рассмотрим. То есть, пока шла азиатская, торговать-то нечего было. Мы тут находились, как видите, между скользящими средними. То есть, сигналы все пропускаем. Вот, здесь тоже мы все пропустили. А, вот здесь, потому что видите, вообще продажи пока только у нас они переплетены, нет четкого тренда вообще. Вот вот только здесь, вот в этой точке а, приблизительно, когда это у нас случилось, а, где-то 750 по терминалу, а, мы, у нас сформировался как бы тренд восходящий, но потом опять пошла коррекция и цена вошла в между средних. В диапазон, что значит, опять означает LED. в общем-то, мы ее опять-таки не берем. И только вот, начиная с 11.20, у нас начинается, цена врывается вверх. Вот на этой линии мы видим и изменение индикатора на синий произошло, суперскальпер, и цена вышла из диапазона. То есть вот именно с этой точки, с открытия новой свечи, мы могли войти в покупку. То есть, как видите, сработал бы тык, если бы мы его использовали 10 пунктов. Либо, если мы закрывались после смены вот, э, индикатора на желтый, то есть это произошло бы вот здесь, и мы бы закрылись, собственно, вот на этом нисходящем баре. То есть вот тут 14 пунктов была бы наша прибыль. Э, далее шла коррекция, мы ничего не делали. Опять произошла смена тренда, монотонный участок восходящийся начался на этом участке, и вот как раз таки вот здесь произошло изменение цвета индикатора, с начала следующего бара мы вошли в покупку, как видите опять take профит будет сработал, а если бы мы закрывались без тейк профитов по изменению цвета индикатора, то это бы произошло вот здесь, так как вот на этом баре цвет сменился и на следующем мы отсюда бы вышли, плюс где-то 12 пунктов, как видите, да? Ну и так далее. Здесь все участки рассмотрены. Ну, давайте посмотрим убыточный участок, чтобы понятно, что а, идеальных систем не бывает. Всегда дают иногда и убытки. Главное, чтобы в общем-то общий показатель был прибыльным. Ну вот, вот к примеру, да. Смотрите, все условия совпадают, да. У нас тут все положительно. Тренд вверх, индикатор фишер зеленый. Вот на этом участке у нас подошла смена на этом баре. Вот здесь мы вошли. Здесь мы вошли. Ну, естественно, как видите, 15 пунктов до не сработало. Я говорю, это очень редко происходит. Но вот на этом баре мы видели смену цвета на желтый. То есть мы бы вышли на следующем же баре. То есть вот на этом. Где-то два пункта убытка. Ну, вот такие вот как бы, пункты часто встречаются. Но в целом, опять-таки, мы видим еще вот здесь вот у нас был убыток, а вот здесь опять с прибылью и здесь с прибылью. То есть совершили порядка 1, 2, 3, 4, 5, 6, это 7 где-то сделок примерно, из них 5 с прибылью. Ну что еще можно рассмотреть? Что-нибудь с продажами, какую-нибудь сделочку, сейчас мы ее, ну вот, к примеру, даже вот здесь, вот участок. Отличный нисходящий такой тренд. Uh, давайте посмотрим, когда у нас начался. Вот день. Это было 7 декабря. Здесь азиатская сессия. Вот здесь как, как раз видите. Видите, все индикаторы, они прям переплетены. Вот эти скользящие средние, что показывает что здесь флэт и ни в коем случае мы не торгуем. Uh, произошло конкретный перелом вот именно где-то в районе 9 часов. Вот 9 часов тренд окончательно сформировался вниз. Вот на этом уровне. Мы видим индикатор Фишер у нас тоже красный, что означает тренд вниз. Вот, вот на этом участке произошла смена э, индикатора Суперскальпера с синего на желтый. И цена начала резко падать. И мы уже вот как раз таки вот здесь, вот на начале этого бара, мы бы и открылись. Вот. То есть, как видите, Take профит сработал полностью вот. оно даже если бы он не сработал то мы бы как минимум бы взяли то есть, движение в районе там 16 пунктов все равно в следующем этапе а, дальше когда бы мы смогли войти вот опять тут произошла смена тренда ну не тренда а, а монотонных вот этих вот участков на которых мы торгуем и вот начиная со следующего бара мы бы открылись в продажу. Снова Take Profit 10 пунктов был бы взят, либо мы бы вышли где-то вот здесь, получается, да, на следующем баре после смены. То есть 12 пунктов, что вполне достойно. Вот, результаты по М1, конечно, будут чуть поменьше, потому что монотонных участков они не такие длинные, как я говорил в начале, поэтому идеально, считаю, использовать надо м 5 а, именно таймфрейм м 5 угу. а, В общем-то, на этом мы обзор нашей стратегии завершим. А, если у вас есть какие-то вопросы, заходите на наш сайт investmentforex.ru, там есть форум, можно задавать а, вопросы, общаться с другими трейдерами, получите ответы на все ваши вопросы изучать систему, модификации какие-то создавать, обсуждать и, в общем-то, учиться торговать прибыльно. Видео записано специально для сайта investmentforex.ru. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.